Здорово. Ну... Как ты? Новый год наконец-таки пришел на Барвиху РП. Наконец-таки на Барвиху вышла глобальная зимняя обнова. Но уже завтра нас с тобой ожидает открытие нового девятого сервера Барвиху Успенская. Во сколько будет проходить данное открытие? Когда ожидается слет всех бизнесов? Какие будут государственные цены и финки у данных безов? Ну а самый главный, наверное, на сегодняшний день вопрос – что будет вообще с моим имуществом на 0.8 сервере? Обо всем об этом мы с тобой поговорим в сегодняшнем видеоролике. Ну а перед началом данного видео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 Количество комментариев не ограничено удачи начнем с тобой с того что я просто-напросто хотел бы поздравить тебя с новым годом с новым счастьем пожелать тебе крепкого здоровья и успехов во всех твоих начинаниях в этом году как мы с тобой в принципе уже оба успели заметить разработчики все-таки выкатили нам обнову на все сервера было добавлено в принципе все то что мы уже рассматривали на тестовом сервере в одном из моих прошлых роликов так что я не вижу здесь особого смысла заострять внимание на данной обнове были добавлены новые интерьеры были добавлены новые автомобили был добавлен новогодний event pass к сожалению пока не были добавлены отдельные новогодние квесты но как уже сказал пиар-менеджер проекта это дело будет добавлено немного позже так же как и будут добавлены новые три бизнеса такие как автошкола сбербанк и торговый центр скорее всего это дело будет добавлено уже после запуска девятого сервера многих наверняка мучает вопрос что же будет с моим имуществом на 0 восьмом сервере так как меня переводят просто-напросто на девятку как я уже говорил раньше я окончательно не ухожу с 8 сервера. Да, теперь я на нем буду играть гораздо меньше. Но я все равно планирую хотя бы раз в недельку залетать на восьмерку, оплачивать семью, заниматься ведением своего бизнеса и так далее. Семья, так же как и мой бизнес, остаются на восьмом сервере. Просто напросто на лидерку семьи будет, скорее всего, назначен какой-нибудь доверенный человечек, который в принципе и будет заниматься ведением нашей семьи. Также все доходы бизнеса, скорее всего, я буду отправлять именно в нашу семью. И, возможно, просто напросто назначу зарплату на определенные ранги продавать я ничего не планирую пока что планы на будущее именно такие ну а дальше мы с тобой посмотрим посмотрим сколько людей конкретно со мной перейдет на девятку и посмотрим сколько в конечном итоге их останется там будет ли вообще актуальна наша семья на восьмом сервере будет ли это кому-то интересно ну а что касается создания семьи на девятом сервере то я хочу тебе сказать что это однозначно будет но немного не так как ты себе это представлял Так же, как и меня переводят на девятый сервер еще два довольно известных ютубера таких как Мишка Плюшевый и Каспер Ван. И немного посовещавшись, с нами было принято решение создать одну общую ютуберскую семью, в которую сможет вступить любой желающий. Семья, в которой мы из собственных средств будем выделять деньги на приобретение различных автомобилей, семейного особняка, ну и всего остального, что необходимо для нашей семьи. Развивать и строить данную семью мы будем вместе с тобой. Так что я уже на данный момент с удовольствием тебя приглашаю в нашу будущую семью на девятом сервере. Ну а что касается девятого сервера, как я тебе уже и сказал, я официально перехожу на данный сервер, меня туда переводят. Так что обязательно вводи мой ник при регистрации и вводи мой промокод, который ты сейчас видишь на своем экране. Ведь за все это дело уже на третьем уровне ты получишь 50 тысяч рублей, а как только докачаешься до 6 получишь сверху еще 70 тысяч рублей. И я думаю 120 тысяч рублей тебе очень сильно пригодятся на старте. Ведь государственная цена даже за самую простую однушку в трущобах будет составлять 100 тысяч рублей. Так что благодаря полученным этим 120 тысячам рублей ты сможешь приобрести себе как минимум уже хоть какую-нибудь однушку на девятом сервере, что я думаю вполне себе неплохо. Открытие данного девятого сервера запланировано завтра на 12 часов по московскому времени. Так что в 12 часов дня мы с тобой в принципе уже залетим на данное открытие. Я не знаю, если тебе будет интересно, если ты хочешь чтобы я запустил прямую трансляцию, провел стримчик по данному открытию, обязательно напиши мне в комментариях. Посмотрим либо однозначно я сделаю ролик по данному открытию, либо я запущу все-таки стрим. Все будет зависеть опять же от актива и от твоего желания. Когда будет запущен слет на все бизнесы на девятке? Я думаю, как и в прошлом году, разработчики сделают слет на все бизнесы, проведут конкретно аукцион на все бизнесы, скорее всего, уже на второй день после открытия. Ведь в первый день у нас будет время на то, чтобы освоиться на новом сервере, на то, чтобы прокачать уровень, на то, чтобы поднять первые начальные деньги. Квартиры в госе, я думаю, будут доступны уже с самого открытия. И тут уже кто первый поднимет 100-200 тысяч рублей, тот в принципе и заберет по государственной стоимости данной квартиры. Как это было в принципе и на открытии 8 -го сервера год назад. Но ну, а вот уже бизнесы слетают у нас на второй день. Скорее всего разработчики выпустят официальный пост в группе ВК, где будет указано точное время, во сколько начнут слетать сначала прежде всего, конечно же, лавки, закусочные 24 на 7. То есть самые простые бизнесы. После чего будет проходить слет АЗС. Ну а самое вкусное, самые интересные топовые безы, конечно же, оставят на десерт. И, скорее всего, это будет происходить уже в вечернее время, на следующий день после открытия. То есть, грубо говоря, 5 января, конкретно вечером по московскому времени. Это лишь мои предположения, как там будет на самом деле, я не знаю. Но что-то мне подсказывает, что все будет именно так. Какие бизнесы стоит ловить? Какие будут госки и какие финки вообще у данных бизнесов? У нас достаточно большое количество бизнесов на проекте, поэтому это требует отдельного времени. Так что я думаю, что уже сегодня вечером, примерно в 20.00 по московскому времени, я запущу стрим на своем канале. Стрим конкретно с тестового сервера, на котором мы с тобой посмотрим все государственные цены, различных бизнеса начиная от самых простых лавок заканчивая самыми крутыми топовыми бизнесами так что обязательно приходи не пропусти данный стрим ведь на нем я поделюсь с тобой крайне важной информацией ну а что касается зимнего обновления как я тебе уже в принципе сказал обнова крутая обнова довольно большая нам добавили огромное количество всего разного здесь каждый найдет для себя что-то интересное обязательно напиши мне в комментариях на что ты потратил свои деньги в данном обновлении что из тачек например ты себе прикупил или какие купил ты себе новые аксессуары. Ну а мы с тобой тем временем ждем открытия девятого сервера и конечно же ждем стримчанского, который я проведу уже сегодня вечером, в котором мы с тобой в принципе разберемся, что нам стоит ловить, что сколько будет стоить и какие суммы нам нужно готовить. Ну а на этом у меня пока что для тебя все. Ну а если тебе по каким-то причинам нравятся мои видео, нравится такой подход, то обязательно ставь лайк, подписывайся на мой канал.